Да, все заросло, травы полно. Да. Тоже перелив, но Слабенький такой. Это кому надо, тот возьмет. Ну, этот вот более-менее в луже отмоем. Посмотрим. О, да, есть ночь. Он что, поливает дождик? Да. Ладно, возьмем. Выглянул, О. не забыл. Вау, вот были бы такие да покрупнее. Видите, сколько цветов тут разных. Вот он слоистый лощатый. мелочевка встречается довольно симпатичная но эти какая вот, вот куда ее на подетки разве что небольшие да это уже не то что раньше было давно я сюда не заглядывал собственно и есть чем сравнить Он все заросло, даже никакой камешек не вылезет. Вообще, перелив интересный камень. Из него раньше где мы камень резали. Хороший перелив там. Разные такие цветы. Видела интересный перелив на заре, как я начинал заниматься. Ярко-желтый с красным. Из него вышел гарнитур неплохой. Показывали мне. Изумительная работа получилась. Да ладно, вот здесь в ямках посмотрим. В ямках, в ямках. Это вот врегчий кусочек. это все помоем если не очень то вернем Вау, какие цвета тут, жаль маленькие, жаль маленькие, тоже неплохо, опа, смотрите как интересно, класс, вау. Ну, очень уж мелкий, очень мелкий. Хорошо. Хорошая кашка до молочашка. Так вот, поехал за грибами, я попал на перелифт. же неплохо бывает вот смотришь маленький кончик торчит а потом как вывернешь там такая шняга в два кулака такое было когда-то когда-то когда-то Сколько этого переливта я по школам отдал даже на Дальний Восток, в клуб юных минерологов. плохо видите какой бывает Без полосок. Разный бывает. Бывает фарфоровидный. -фар -фар такой. Без полосок. Но белый. чуть Прозрачно-молочный такой. Тоже интересный. Мне раньше как-то интереснее было. Встречал тут мальчиков тоже всей страны а чугает у вас тут пеньки разворошены я пошел взял да пошутил медведь говорю тут ходит ну, все попрощались нормально потом слышу машина завелась уехали мальчики как не понимает я неловко пошутил начинается это еще лучше вообще при дожде камень лучше видно гораздо видите вот он сухой с одной стороны а с другой стороны вот улаженный он проявляет себя всяком рисунок ну это что-то что-то, что-то ну ладно, посмотрим посмотрим когда вымоем помаленьку, помаленьку но крупного нет ничего все мелочевка все выбили сверху вау вау тоже мелкий но оригинальный экземпляр видите какие полосы было два больших красивых у меня образца когда-то один вот такой с цветочком а другой черепашка натуральная черепашка но ее немножко надо было обрабатывать такая большая красивая не знаю в каком она состоянии но в общем в общем ушла черепашка ножками вау ого вот красава вот красава ехал ехал смотрю ух ты, ну, вот там что-то что-то блеснуло вот Пусть бы легче, но неплохая. Вау. Так. Облеснула вот это вот. Трудно не заметить. Не очень, конечно, вот я бы сразу сказал. Но вот здесь вот если срезать, то может быть и неплохо получится. Так. Что тут еще выглянет? хорошо Хороша. Какая чашечка. Ну вот, наконец-то, экземпляр хоть попался настоящий, а не игрушечный. тут время проводили Ну, вот это карьерчик, где добывали шайтанский перелифт. Да, лес какой поднялся. Когда были выруба, тут можно было найти перелифт. Конечно, но так себе, ну, на кучу малого здесь вот есть участки, довольно симпатичные, но ну, это брекча, куда же пойдет, О. Вот это тут вот неплохой образец. Это неплохой, вот его нужно вымыть. Вот тут даже вот, видите, желодка. Там кварчики. О. Хороший образец. Так, в сторону его. О из жилы с нижней части эти зеленые какой тоже как вариант можно вау ну, какие слоистые Образец интересный, но его нужно пилить, конечно. Разрезать так вот, вдоль, чтобы видно было слои. Это даже вот, видите, какие алцедоновые корочки. Но это надо вымыть. И вот этот рисунок проявится очень неплохо. Будет выглядеть. Так. Вот уже, можно сказать, не зря съездил. Это вот какой нежный цвет, какой, видите. Вау. Тоже неплохой образец. Тоже, видите, помыть надо. Грязная, большое отмыло. Вот это вот все, чтоб из каверн. Это щеточкой. Вот, вот она волнистая. О, какая красота. Вот тоже. О, хорошо. Вот такой вот щеточкой. Вот из той же серии. О, слоистый какой мелкие слои, смотрите какие, вот такая ручка с этой стороны вот, такая штука здесь такая. Вот, блин, сметь все это. как всегда часть выбросишь о вот это хорошо вот это ведь бесподобно а если вот так вот разрезать опять же доля образца будет красиво Есть попадают, смотрите вот, вот эти вот, вот. он какая красава вся, чуть обработал и пожалуйста тут В брошечку вставляю, он тоже, он даже такие. Снеги попадают, гетит, гематит тут, поэтому цвет такой, он даже бурый. природа не придумает. Во. Вот она, вот она черемуха, Хорошо. вот такие вот мне нравятся, необычные, может даже не совсем полосчатый цвет, рисунок вернее.